В наших очках тебя не узнать. Давайте поприветствуем Команковым. Здрасте! Приехали! Айо-йо-йо-йо! Нижний Ганс! Ну тогда раскачаем это зал! айо йо Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене команды КВН. «Здрасте!» приехали И мы, конечно же, понимаем, что против нас играют опытные команды Поэтому победить нам сегодня поможет только чудо. Так, Миш, я не был где твой микрофон? <звы> Чудес сегодня будет много. Меня зовут Михаил, и я иллюзионист. Вау, Миш, ты можешь Конечно, могу, но для этого мне нужен реквизит. Кстати, Никит! Я тебе вчера 15 тысяч дал, ты реквизит мне купил? Ну, давай. Это я вот этим должен человек резать. Так, дичек. Дичек, я спрашиваю. Это что такое? Невероятно! НЕВЕРОЯТНО! Этот придурок потратил все деньги на чек! Встречайте! Команды КВН, здрасте, приехали! Добавим нового лошадьства! Слышь, ты чё не ржёшь? Игорь, Игорь, это же КВН-то, кто-то жду. Представься где-то в подбородниках. Короче, не сжимаются, волкозавры, а и слева и муна! Слышь, деньги гони, только без фокусов! Без фокусов сегодня не получится! А теперь гоните деньги! В смысле? Я вам бесплатно больше ничего не покажу! Вот это а еще? еще. Слышь, а ты что держёшь? Игорь, да не смешно, они не должны смеяться. Кстати, наша команда тут выяснила, что самая лучшая защита — это нападение. Так я не понял, ты где была? Ты вообще время видела? А ну-ка, духни. А, опять пила! А ну, вон из моего дома! Извините, пожалуйста, просто дверью ошибки. Вот вам фокус. Craig Mag Space! <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> романтические, романтические штучки бывают совсем неуместны. Ну ч, погнали? Ну что же, добрый день, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать на вечер «Россия и Канада». И опасный момент. Илья Туальчик выходит один-один один с «Вордарёк». Какой момент? Какой момент? ты? И... Угадай, кто? ТВАРЬ! И встретил бывшую учительницу здрасте желаю сержант сыграл о какие люди Елена Витальевна это вы что ли? А? <связывая> <связывая> ну да, чего ты? Документики придавите, пожалуйста. <связывая> а я их дома забыла? А, голову в дом не забыли, а? Лам, пройдемте ко мне в автомобиль для оформления протокола. А ну-ка, выйдите и зайдите нормально. Так, <смех> да, Камчатка, что смешного, а? Вы всем расскажите, мы все вместе посмеемся. Ну, как вы заметили, я штраф пока заполняю карандашом. И да, самое главное забыл сказать. За три года на постуке БДД вы самый худший возитель, которого когда-либо видел. В отдельности, в принципе, они ничего не значат, что вместе мы можем совершить чудо. На сцене была команда «Поэнс Грасси». Приехали! Верьте в чудеса!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 проект на мосты вы ключевой герой на нашей сцене